Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас проект Time Miner. Называется очень интересная интеграция, получается, построена на ERC 20, называется, есть как Proof-of-Stake, а есть у них, получается, Proof-of-Time. Наподобие чем-то вместе с Proof of Stake и Proof-of-Time, у них такая какая-то тема интересная выходит. В общем, всего у нас получается ребята пять монет и каждый час выпускается одна новая монета то есть видите как я говорил получается комбинация proof of work proof of stake выходит в итоге proof of time и эта монета делится между всеми держателями у кого уже есть монеты то есть за сутки всего 24 монеты появляется и каждому он кошелек ну там какую вы долю там держите от общего количества, вам начинает а, падать на кошелек. Проект новый, а, свежий, недавно появился. Как я говорил, всего в этом в обороте 105 монет. И тут надо включать голову, как правильно, какую долю себе монет приобрести, как правильно на этом сыграть, купить, продать. Потому что цена у данного токена, если вы понимаете всего лишь... 105 монет в обороте, у каждого там какая-то определенная доля находится, Тут цена будет высокая, так как общее количество монет небольшое. Тут нам говорят, типа купили вы первые монеты. Не купили там здесь все просто, подключается через MetaMask, заходите на основной сайт, и сразу через MetaMask вы получается делаете себе кошелек и можете потом покупать себе монеты. И вы видите, будет как они потом здесь у вас отображаться. То есть сразу в сайт встроенный кошелек получается. Система интересная. Я не знаю, до какого порога она так будет двигаться и преобразовываться. Насколько цена будет вырастать этой монеты. Но, по крайней мере, выглядит интересно. И сейчас я вам, конечно же, покажу цену. После твиттера. <laughs> На твиттере у нас, видите, пока что всего лишь один пост проекту. Судя по всему, там, я не знаю, пару дней. Очень-очень свежий. И Twitter еще не особо у них раскрутился. Но, тем не менее, стоимость одной монеты выходит почти половиной тысячи долларов. То есть, 11 с лишним эфира. Блин. Как вы видите, прогрессивно идет вверх график. Геометрической прогрессии у нас тут все отлично. То есть, монет мало. Людей много, и каждый пытается схватить кусок. Блин, довольно-таки на хорошие крупные суммы люди покупают данную монету. Как вы, блин, можете понимать, смотрите, 13 монет здесь было, да, на пуле. 150 эфира, это оборот у нас такой выходит. Я даже не знаю, что сказать. В общем, идея такая новая, свежая, хайповая. На ней можно будет попробовать заработать а вот как на они подзаработать надо будет еще над этим подумать какую долю покупать так как каждый час появляется новая монетка делится между всеми и в итоге за сутки у нас выходит 24 монеты а это получается что у нас через четыре дня выпустятся по идее через пять дней все монеты и когда все монеты выпустятся как же будет дальше на потом между людьми делить монеты может пул просто монету риса хотя их уже вообще количество 105 или же просто-напросто, я не знаю, цена начнет расти. Каждый начнет потом э, пытаться купить себе большую долю. А чем больше доля, тем больше ему с общего количества монет будет падать еще процент. В общем, интересно все это выглядит. Посмотрим, что у нас из этого получится. Как вы видите, люди покупают на очень-очень хорошие бабки, хорошее количество монет берутся все. Идейка такая новая, свежая, интересная. То есть напишите в комментариях, как вы думаете, насколько надо э, затариться, купить там долю от монеты либо монету купить, чтобы сделать какой-то с этого определенный процент. То есть, ну по графику по крайней мере видно. Сейчас цена для входа неплохая, потому что цена была и повыше. Поэтому я думаю можно попробовать, посмотреть, что с этого выйдет. Ну и конечно же просто через Uniswap Вы там допустим купили С кошельком интеграцию провели Все просто, с этим вы уже знакомы Здесь вы уже все умеете делать Поэтому ребята, напишите в комментариях Что вы думаете по поводу данного проекта Поддержите видео лайком Подпиской на канал На этом у меня все, всем удачи Всем профита, всем пока